Ту -тун -тун. Слушай, дружище, а что Ту -тун -тун -тун. ты тут делаешь? Ту -тун -тун. Да вот, пытаюсь, блин, снять размеры, чтобы сделать отверстие в плитке. А хочешь я тебе покажу отличный вариант, как это делаю я? Отойди. Давай, давай, давай, давай. Ну, в общем, смотри. Берешь плитку, в которую нужно сделать отверстие. Заранее устанавливаешь систему выравнивания свп от 3d крестиков и теперь подводишь плитку точно комбинашки для которой тебе нужно сделать отверстие в плитке чтобы быть точным берем лазерный уровень переносим край комбинашки на плитку сверху снизу у нас есть две отметки убираем лазер теперь на нижней плитке рисуем отметку так как у нас Комбинашка и плитка стоят на одной плоскости, а угол у плитки 90 градусов. Следовательно, вот эту часть мы просто переносим. Понятно. Чтобы отметить вторую, можно использовать эту же плитку, но если она не лезет. Берем плитку поменьше и переносим второй размер с другой стороны. Да. Все, есть у нас два размера. Теперь берем рулетку и запоминаем размеры. 32 и 1, 36 и 1. Мы начинали с десятки, поэтому плюс 10 всегда. Ну вот, дружище, как-то так. Сейчас идем сверлить. Погнали. Ну а теперь, в общем, с волшебным образом с помощью рулетки переносим наши размеры на плитку. Тридцать два и один, тридцать и один. Второй размер тридцать два и один, тридцать и один. Также можем перенести эти размеры сразу, 21 и 6, 25 и 6. 21 и 6, 25 и 6. 21 и 6, 25 и 6. Ну вот, квадрат означает то, что здесь нам нужно сделать круглое отверстие. Ну хоть что-нибудь понимаешь, нет. Угу. Теперь берем коронку по керамограниту и делаем с помощью этой коронки отверстие керамограните. Погнали. Можно, конечно, сначала нарисовать круг, чтобы было удобнее, потому что в квадратном отверстии не очень удобно рисовать. Круг есть. Угу. И погнали. Аккуратненько охлаждаем коронку, чтобы она у нас не сгорела. Отверстие сделано. Ну что, вот и все. Пойдем мерить. Теперь ты знаешь мой секрет, как я делаю отверстия в плитке. И как я их мерю. Доступно, понятно? Понятно. Ну что, пошли мерить. Ну смотри. Ставим на СППшке. Выравниваем. И устанавливаем. Все идеально. Еще раз. Ух ты. Еще раз. Ну ч ⁇ как тебе? Нормально? Вот, это да. Блин, реально прикольно? Классно. Вот так вот. Вот таким вот образом я делаю отверстие в плитке там, где мне надо. Я не знал. Спасибо. Ну все, работай. Да, сейчас сам. Я пошел. Пока.